Еще один обзор вышла информация по кошельку Legion Wallet. 24 апреля будет, по-моему, распределение монет, а само приложение Legion Wallet перестанет функционировать. Не знаю, насколько верна эта информация, но поговаривают. Давайте начнем с аэродропа Dogu Inu. Кому интересно, стартуем бота. Бот, кстати, другого шаблона. Жмем кнопку Join AirDrop, подписываемся на 2 Telegram, Twitter плюс ретвит закрепа с тегом 5 друзей. И это все я добавил вверху и внизу. В боте жмем Submit Details. Дальше через запятую вводим почта, запятая, Twitter username символ собака, запятая, Telegram username символ собака. Жмем Enter. Отправляем боту ответ. Дальше бот запрашивает. Адрес кошелька сети Binance Smart Chain, то есть от Metamask. Вводим, отправляем. Готово. Нажав кнопку Статистика, мне выдал такую информацию. Вы получили монеты. Мы будем проверять распределять вознаграждение каждые два дня. То есть ждем токены раньше, чем Airdrop закончится. По Легион валит. Открываем приложение внизу. Нажимаем Валет. На открывшейся странице. В правом верхнем углу жмем три точки. Введя пароль от приложения, копируем Приват Кей. Не забудьте его, кстати, сохранить. Дальше переходим в Metamask. Импортировать. Вводим Приват Кей. Нажимаем импорт. Готово. Мы добавили свой кошелек в Metamask. И пользуемся теперь им через. Это приложение. Поговариваю, что Legion Wallet перестанет функционировать. То есть само приложение мобильное. Не знаю, насколько точно информация. Но как по мне, так через MetaMask удобнее пользоваться. Дальше Binance проводит раздачу. 300 Mystery Box, пасхальные яйца. Регистрация на Binance. Потом открываем форму. Вводим UID Binance. Вводим ответ 5 эк. Дальше делаем ретвит. Я добавил теги. Плюс теги 5 друзей. Вверху и внизу. Ссылка на ретвит в Google форму. И жмем отправить. Здесь мы участвовали еще в аэродропе. Вот название Aero. Все, кто участвовали, заполняем форму. Что нужно указать, я оставил инструкцию. Дроп этот завершен. Распределение 20 мая. Вводим почту, Telegram username, потом Telegram ID, страна. Делаем скрин статистики в боте. То есть нажимаете вот эту вот кнопку. А если нет, то скопируйте эту команду и введите боту. Он вам выдаст пост, где будет отображаться, что вы выполнили все задания в боте и вам начислены монеты по дропу. Плюс количество рефералов и сумма. Вроде бы. Делаем скриншот и отправляем, загружаем форму. Следующее у нас идет два опроса. Оцените AirDrop. И второй тоже. Только здесь у нас текстовый ответ. А тут проставьте 5 звезд. Пишем какой-нибудь короткий комментарий по поводу дропа. Ну как вот обычно мы пишем в этот в твиттере. Хороший дроп, мне понравилось, отличная команда и что-нибудь такое. И жмем отправить. Ждем монеты 20 мая. Аэродроп был для всех участников. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.